Приехала она из Голландии, и со временем материнские листики стали портиться, то есть они уже выполнили свою функцию, дали двух деток, вот один черенок из трех листиков и второй черенок, раз-два, четыре листа. И что нужно делать, эти два листика материнских вы убираем, чтобы растение не тратило свои силы на них. Как мы это делаем? Берем секатор, обязательно его продезинфицируем и срезаем под самый корень. Ждем, когда срез подсохнет. Присыпать его можно активированным углем, а растение пусть дальше Развивается, растет. Поставить его желательно в светлое место. И обязательно не забывать про полив, чтобы кончики его не подсыхали. Потому что строманта любит очень влажный воздух. И обожает, когда ее опрыскивают. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!